И yeah. Yeah. Звучит Shayyanam, punarpi janam, punarpi maranam. Унарпии жанни ИХА САМСАРЕ БАХДУСТАРЕ ИХА КРИПАЯ ПАРЕ ПАХИ Рыпая паре, Весна, на деревьях цветы и фрукты. Конечно, птицы очень счастливы, это видно. Во-первых, потому что здесь так много фруктов и пышной зелени. Во-вторых, все люди в карантине, у них двойной праздник. Вы видели фотографию, которая сейчас ходит по шраму. Павлины танцуют на крышах, даже когда рядом нет самок. Просто от искренней радости, что вокруг нет людей, они танцуют просто так. Я прочитаю вам стихотворение «Грязная маленькая логика». Садгуру зачитывает стихотворение о волшебном цветении весны. Он напоминает нам, что магия исходит от самой земли которую некоторые называют «жизнью», а другие называют «грязь». Видим ли мы грязь или магию? Зависит от нашей предрасположенности. Садгора спрашивает нас, расположено ли мы уделять внимание магии мироздания, или же мы погружены в нашу собственную маленькую, Грязную логику. the soil that some call dirt. Is this a dirty life or the magic of creation? You shall know, as per your incline, inclined to pay attention to the magic of creation, or engrossed in your own dirty little logic. Следующее стихотворение называется «Запереть». Это про другую изоляцию. Садхгуру зачитывает стихотворение, в котором он говорит о тех, кто пренебрегает условиями карантина и изоляции. Несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, полиции и других, которые стремятся спасать жизни, Таким людям нужна изоляция другого плана, заключается от горы в конце. And selflessness with which doctors, nurses, police, and even most politicians are striving to save your life and mine. What you need is not lock down, lock up. <laughs> so lock down till May third. After that, lock up. <laughs> well. Есть две новости — хорошая и плохая. С какой начать? Хорошая новость в том, что Страны, которые пострадали больше всех, такие как Италия и Испания, в некотором роде взяли ситуацию под контроль с помощью карантина. Что случится, когда карантин будет ослаблен, это другой разговор. Но сейчас количество смертей и новых зараженных значительно снизилось. Это можно наблюдать даже в Индии хотя количество смертных случаев в Индии превысило 500 человек, наблюдается тенденция к спаду. Все горячие точки, где инфекция распространялась либо из-за неосведомленности, либо намеренно, все они были изолированы и находятся под контролем. В подобных местах было зафиксировано определенное количество смертей, поэтому они тоже становятся немного более дисциплинированными. В целом, постепенно все идет на спад. Это очень хороший знак. Завтра, 20 число, с полуночи, вводятся некоторые послабления для определенных отраслей экономики, для сельского хозяйства, конечно, и для других видов деятельности, которые необходимы для поддержания жизни общества. Посмотрим, как все будет развиваться после введения этих небольших послаблений. И 3 мая тоже не за горами. Вирус, как выяснилось, обладает и другими качествами, о которых мы не знали до этого. Мы думали, что он атакует только дыхательную систему, и пытались найти быстрое решение для этой проблемы. Но сейчас стало известно, что он поражает так называемые Т-клетки или лимфоциты, главную составляющую нашего тела, которое отвечает за борьбу с вирусом. Он наносит им почти такой же ущерб, как и ВИЧ. Это означает, что он разрушает иммунную систему на определенном уровне. Возможно, не в таком масштабе, как ВИЧ, но по такому же принципу. Этот новый факт о вирусе вызывает большое беспокойство, потому что Нашим единственным ответом на вирус было усиление функции иммунной системы. И у нас все еще нет вакцины против него. Насколько мы можем сейчас судить, это очень отдаленная перспектива. Единственное, что можно было бы сделать, это усилить иммунную систему. Но он атакует самое ее ядро и нейтрализует ее. Т-клетки или лимфоциты как бы не понимают, что должны сражаться с вирусом, потому что он их просто обезвреживает. Это является серьезной причиной для беспокойства. Я думаю, что это очень беспокоит ученых, потому что простое лечение болезней как респираторной инфекции не сработает, потому что вирус атакует другое, более фундаментальное измерение в человеческой системе. Так что, конечно, есть люди, которых я упомянул в стихотворении «Запереть». Есть протестующие в Соединенных Штатах, проводятся несколько акций протеста против изоляции, хотя у них не такая строгая изоляция, как в Индии. В Индии тоже есть люди, которые тут и там пытаются нарушить условия карантина и совершают разные безответственные поступки. Сегодня премьер-министр обратился к молодежи Индии с призывом, чтобы они взяли на себя руководящую роль и проследили за тем, чтобы изоляция прошла успешно. Потому что если мы добьемся успеха лишь частично, это будет лишь пустая трата времени и энергии и напрасный экономический ущерб всей стране. Изоляция будет успешной, только если она будет соблюдаться полностью. Если я буду сидеть дома, а ты будешь гулять, в этом нет никакого смысла. Точно так же мы оба можем выйти на улицу и посмотреть, кто из нас первый умрет. Но у женщин есть преимущества. Вирус в основном убивает мужчин. Это хорошая новость, которую я вам обещал. Потому что у женщин в целом более устойчивая иммунная система. Потому что тело предназначено для беременности. Когда наступает беременность, это как чужеродное тело внутри женского организма, поэтому иммунная система всегда в более стабильном состоянии. Так что сейчас нет точных данных, но в целом люди говорят о том, что умирают в основном мужчины. Гендерное неравенство, даже когда дело касается вируса. В любом случае, мы рады, что по крайней мере женщины в безопасности. Итак, многое уже становится определенным, но два момента вызывают наибольшие опасения. Вирус поражает не только дыхательную систему. У некоторых пациентов отмечают также осложнения на почки и печень. Мы не знаем, единичный ли это случай или это общая тенденция. И еще большее беспокойство вызывает то, что он ведет себя как ВИЧ. Он поражает саму иммунную систему. Большинство из вас уже знают, что настоящая проблема с этим вирусом, хотя смертность от него и не такая высокая, как от атипичной пневмонии или даже от испанского гриппа, его опасность в том, что он передается бессимптомно. Есть много людей, которые заразились, и в течение трех недель у них не появилось никаких симптомов, но они заражали других. Вот в чем главная проблема с этим вирусом. В любом случае, через пару недель экономическая активность восстановится. Но важно то, что даже если государство ослабит карантин, Люди должны продолжать соблюдать персональный карантин. Делать только то, что действительно необходимо, и сохранять дистанцию. Давайте сохранять этот респираторный этикет, к которому все стали относиться так осознанно. Давайте соблюдать это и дальше, и после карантина. Использовать антисептики, чтобы не запустить... Вторую волну инфекции. Есть также опасение, что в холодных странах, где температура опускается ниже плюс 7, приблизительно в конце октября, в это время ученые ожидают вторую большую волну, потому что зимой люди более подвержены инфекциям может случиться еще большая волна заболеваний. Но, учитывая все сказанное, человек — живучее существо. До этого времени мы что-нибудь придумаем. Но пока что всем нужно сохранять дистанцию. И это очень важно для вашей жизни, вашего здоровья и здоровья других людей. Вы можете думать, я очень сильный или я готов умереть. Люди заявляют такое, кто-то говорит, мне все равно, я готов умереть, я буду идти куда захочу и делать, что захочу. Вы можете быть готовы умереть, но вы должны понимать, что вы становитесь большой проблемой, неважно живой вы или мертвый. Да? Допустим, вы просто упадете замертво на улице. Мертвое тело может заразить сотни людей. Так что вы проблема и живой, и мертвый. Пожалуйста, возьмите себя в руки и удостоверьтесь, что вы не являетесь угрозой остальным. Потому что это чувство гордости и ощущение, что вам все должны, настолько сильно в людях, во многих людях. Может быть, это одна из причин, почему мужчины умирают больше. При опасности. Женщины обычно легко отступают. Мужчина не может отступить. Во время опасности он должен идти в наступление. Это его естественный инстинкт. Однажды один американец остановился в отеле в Лондоне. К нему на встречу приехал другой человек из Глазго и спросил его, когда они встретились, «Из какой то страны?» Американец ответил, «Из самой великой страны в мире». Этот человек из Глазго сказал, «Я тоже, но что-то я не слышу у тебя шотландского акцента». Так что такое чувство, что вам все должны, будет наносить большой урон. Сейчас не время быть мачо. Сейчас не время мачо, сейчас время вируса. Сделайте шаг назад, это очень-очень важно. В таком поведении нет героизма. Героизм заключается в спасении жизни, в защите других людей. Героизм — это «я не буду делать то, что я сейчас хочу, ради всех остальных». Вот героизм. Пожалуйста. Вопрос от Рэйчел. Садхгуру, вы всегда смеетесь над религиями, которые обещают рай. Но вы также обещали, что это последняя жизнь для всех, кто был с вами хотя бы одно мгновение. В чем же между ними разница? А вы упорно возвращаетесь к этой теме. Разница между Раем и тем, что я сказал. Рай — значит небеса, Эдем, Сварга. Это значит, что где-то есть очень хорошая еда, где-то текут реки вина, где-то возникают Другие проблемы. Однажды в одном очень особенном штате США, в Алабаме, одним воскресным утром учитель воскресной школы был в ударе. К сожалению, аудитория была не такая, как здесь, только маленькие дети. Посреди своей пламенной речи он остановился и спросил, что нужно сделать, чтобы попасть в рай. Маленькая Мэри, которая всегда садилась за первую парту, поднялась и сказала, «Если я буду мыть пол в церкви каждое воскресное утро, я попаду в рай». Безусловно. Другая девочка встала и сказала, «Если я буду делиться карманными деньгами с моей подругой из бедной семьи, я попаду в рай». Правильно. Встал еще один мальчик. «Если я буду помогать нуждающимся, я попаду в рай». Правильно. Маленький Томми... Поднялся и сказал, сначала нужно умереть. Вот такое требование. Сначала нужно умереть. Как только вы умрете, сначала вам нужно понять. У нашей книги ⁇ Смерть ⁇ есть такой подзаголовок. Книга для тех, кто умрет. Только для них. И большинство из вас осознало, что вы умрете. Не сейчас. Я не хочу, чтобы вы умерли от вируса в свое время. Вы все умрете. Так что вам нужно знать, что в раю. Вы не знаете. В индуистском раю очень хорошая еда. Если любите поесть, тогда вам туда. Там вы получите такой горшок — Акшайпатра. Сколько бы вы ни ели, он никогда не опустеет. Он всегда полон. Так что, если вы любите поесть, индуистский рай будет для вас отличным выбором. Если отправитесь в другое место, там в облаках будут парить дамы в белых одеждах. Если вам нравится такая атмосфера, отправляйтесь туда. Еда там, правда, не очень — сухари и вода. Если отправитесь в другое место, там у них проблемы с девственницами. Но чтобы попасть в рай, сначала нужно умереть. Когда вы умираете, Мать-Земля так или иначе забирает ваше тело. Так что вы попадаете в рай без тела. Что вы будете делать с едой и девственницами, если у вас нет тела? Что там делать? Неудивительно, что горшок всегда полон, а девственницы остаются девственницами. Если вы пойдете в столовую без тела, еда там останется нетронутой. Если вы внимательно посмотрите на все существующие в мире представления о рая, вы увидите, что они были созданы в извращенных мужских умах. Ни одна женщина не участвовала в их создании. Это становится очевидно, потому что женщина — это лишь вещь, прикладной объект. Для нее в раю нет места. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я обращаюсь к женщинам. Вот почему вирус обходит вас стороной. Так что я никому не предлагал рай. Давайте рассмотрим вас как личность. Вы как личность были созданы с помощью информации, пищи, материала. Если мы удалим все отпечатки, которые у вас есть, если мы удалим из вас всю память, я говорю о сознательной, бессознательной, артикулированной, неартикулированной, кармической, генетической, эволюционной памяти. Если мы удалим из вас всю память, вы думаете, у вас еще будет форма? Вы приняли эту форму только из-за того, что вся эта память функционирует внутри вас. Вы думаете, что вы — личность? В каком-то смысле вы просто очень сложное программное обеспечение. Вам необходимо понять, что сейчас создаются человекоподобные роботы. Первого робота человека создали в виде женщины. И здесь тоже. После всей этой истории с изгнанием из рая мы пытаемся это скомпенсировать таким образом. У них начинают появляться свои особенности. Свой характер, собственная личность. Потому что программное обеспечение становится все более и более сложным. Постепенно личность развивается. Это все, что случилось с вами. Очень сложное программное обеспечение. Поэтому у вас есть личность. Так что если мы удалим это программное обеспечение, вы как личность перестанете существовать. Так что решать вам, является ли это наградой или угрозой, это не то, ни другое. Потому что с пузырем, который вы создали из информации и материала, вы захватили определенное количество жизни, и она продолжается какое-то время. В какой-то момент он должен разобрать себя. Это как фрукт. Когда он созреет, он упадет. Так что мы говорим только о быстром созревании жизни. Если вы хотите зреть медленно — не проблема. Но прежде чем вы созреете, попугаи, вы их слышите, могут съесть вас. Местный мальчик бросит в вас камень, и вы упадете. С вами может случиться столько всего, прежде чем вы созреете. Мудрый человек, как только поймет, что есть способ созреть быстро, он начнет двигаться в этом направлении настолько быстро, насколько это возможно. Я только сказал, что помогу вам созреть так, что фрукт упадет естественным образом. Я не говорил вам, что заброшу вас на небеса. И я знаю, если я дам вам горшок, который постоянно полон еды, может произойти неограниченное расширение. Но в таком горшке ничего хорошего нет. Люди мечтали о таких горшках во времена голода и засухи, когда людям нечего было есть. О чем они мечтали? Чтобы горшок в их доме, который всегда пуст, с некоторой Благостью наполнился бы и оставался полным всегда. Акшая. Мечта голодного человека — это мечта человека, чья семья умирает от голода. Но, к счастью, эта фаза жизни прошла. Пришло время мечтать о чем-нибудь получше. Пришло время мечтать о том, что немного лучше. В другие мечты я и вовсе не хочу углубляться. Хорошим это не закончится. Я говорю о том, чтобы созреть и разобрать личность, чтобы жизнь просто плыла как жизнь в ее полном великолепии и во всей ее красоте, а не как личность с запором. Я хочу, чтобы вы поняли, что личность... Это жизнь с запором. Даже когда вы великая личность, это является ограниченным существованием. Пока вы здесь как личность, это вы против Вселенной. Неважно, осознаете вы это или нет, это вы против Вселенной все время. Так что если вы уже насмотрелись на это, тогда вы хотите созреть быстро. Я сказал, я могу помочь вам созреть быстро и упасть, а не взлететь. Это может выглядеть как угроза. Садхгуру сделать так, что мы упадем. Это не мое желание, но все падает именно так на этой планете. Исаак Ньютон сказал вам, что все падает только на этой планете. Есть и другие места, где если вы бросите что-то, оно продолжит двигаться вверх, но там вы жить не можете. Но там, где вы жить можете, если вы что-то уроните, оно упадет. и это хорошее место. Упасть вниз не значит попасть в плохое место. Воспарить наверх значит потеряться. Упасть вниз означает, что вы нашли почву под ногами. Вниз означает, что вы можете упасть. И манго хочет упасть. Оно не думает о том, как вы будете им наслаждаться. Оно думает о том, чтобы упасть. И то, о чем вы думаете, как о фрукте, станет достаточным удобрением. И из этого захочет вырасти другое, молодое манговое дерево. Таково его желание. Манго такое сладкое, чтобы животные и вы сами могли унести его подальше. И бросить косточку там. Иначе, если все косточки упадут в тени дерева, что тут поделаешь? Я надеюсь, что вы не станете есть косточки. Таково желание мангового в дерево. Я просто выражаю его, потому что я люблю манго. Дерево манго хочет, чтобы вы съели плод, и в вас было достаточно благодарности, чтобы где-нибудь посадить косточку. Таково его желание. Но большинство людей не знают, что манга растет на деревьях. По их мнению, оно появляется на врелавке магазина. Поэтому они едят и выбрасывают косточку в мусорное ведро. Нет, манговое дерево только надеется, что из тысячи плодов, которые оно породит, по крайней мере сотня будет посажена. По крайней мере, 10, 15, 20 косточек за сезон станут настоящими деревьями. Оно надеется. Пожалуйста, не разочаровывайте манговые деревья и не разочаровывайте меня, отправляясь на небеса. Потому что, как по мне, это не похоже на хорошее место. Во всех описаниях, которые я встречал в разных культурах, описание небес совсем не привлекательно. Я нахожу, что центр йоги Иша гораздо лучше, чем те описания, которые они сделали. Здесь котлы с едой становятся пустыми после того, как мы поели. Следующий вопрос от Арчины. Намаскарам, Садгуру. Вчера вы говорили о преданности и вере. У меня такой вопрос. Мысли и эмоции связаны, и то и другое создано мной. Тот, кто предан, также может думать о своем объекте преданности. А тот, кто верит во что-то, может испытывать сильные эмоции к тому, во что он верит. Тогда почему верующий меньше преданного? Видите ли? Эта часть страны, почти вся Индия, но в особенности эта часть, сейчас произошли некоторые изменения. Но раньше, куда бы вы ни отправились в Южной Индии, к югу от деканского плато, куда бы вы ни отправились, сотни и сотни, почему сотни? Тысячи и тысячи храмов Шивы, преданных Шивы. Они тратят всю свою жизнь на строительство одного храма. Каждый король должен был построить один храм. Каждая достойная семья хотела построить храм, вкладывая в это все свои деньги. Если вы посмотрите на изощренность, с которой они строили, вы поймете, что они, наверное, тратили все, что имели. Сами они жили в маленьких домах, но строили великолепные храмы. Потому что это преданность. Кому? Шиве. Шива — это разрушитель. Везде ясно говорится, что он ради вас и мизинцем не шевельнет. Но люди строили в его честь храмы, тратя на это все свои доходы. В честь человека, который не собирался им ничего давать. И как будто этого мало, он всегда смотрит на вас так, как будто собирается уничтожить. Вы, наверное, слышали эту историю, когда... Он сказал семи мудрецам, саптариши, после того, как они много десятилетий обучались в его присутствии, он сказал им, «Отправляйтесь в разные части света. Вы должны пойти и познакомить людей с йогической наукой, со 112 разными способами». Все они были подготовлены, но они не хотели уходить, не хотели оставлять его. Но он сказал им, что нужно идти, и поэтому они собрались уходить. Они сказали, «Ты посылаешь нас в чужие земли». Мы не знаем, с какими людьми мы встретимся. Вы должны понимать, что это не 21 век, когда вы знаете, какие люди живут в каждом из уголков земного шара, на каждом континенте, в каждом маленьком местечке. Вы знаете, какие там люди и как они живут. В то время даже не знали, есть ли люди в других частях мира, или там великаны, или дьяволы, или кто там еще, никто этого не знал. Поэтому они спросили, когда мы пойдем туда, мы не знаем, будут ли они расположены к нам или нет. Но случай, если мы столкнемся с такими ситуациями, поможешь ли ты нам? Он посмотрел на них в изумлении. Что? «Если вы столкнетесь с подобными трудностями», — сказал он, — «я буду спать». Зачем вам строить храм для такого человека? Такова преданность. Я хочу, чтобы вы поняли это. Это исходит не от интеллекта. Но эти семь мудрецов отправились в путь, не понимая, что именно он имел в виду. Потому что, когда ты спишь, ты един со всем. Если ты спишь осознанно, ты на сто процентов един со всем и осознанно участвуешь во всем. Когда ты бодрствуешь, ты человек, когда спишь, ты всего лишь жизнь, по-настоящему безграничная жизнь. Вот почему мы говорили вам о значимости осознанности в момент перехода к сну. Если вы сможете находиться в состоянии осознанности в момент перехода от бодрствования к сну, с вами произойдет нечто феноменальное. Мы говорили вам это, но вы спали. Итак, он сказал, «Я буду спать». Он не говорит, «Я приду, я спрыгну с небес и спасу вас». Ничего подобного. Он сказал, «Я буду спать». Но преданным все равно, придет он или нет, сделает ли он что-нибудь или нет. Они не оценивают, потому что они знают из своего, это даже не понимание, они знают из своего внутреннего опыта. Их преданность преобразила их таким феноменальным образом, что им все равно, придет он или нет. Вот преданность. Вашему интеллекту такое не понять. Вы не можете сделать что-то нелогичное для вашего интеллекта. Вам нужно придумать какую-то дурацкую логику, как там, грязную маленькую логику. Ведь вам нужно следовать какой-то логике, даже у самого нелогичного идиота есть своя собственная никчемная логика, грязная маленькая логика, Но ваш интеллект не позволит вам сделать что-то нелогичное, потому что такова природа интеллекта. Так что вера строится на уровне интеллекта. Вы пытаетесь найти логику там, где ее нет. Все смотрят вверх, к небесам. И это нарастает, я, я вижу. Если посмотреть старые записи международных чемпионатов по футболу 50-60-х -х, х годов, когда забивали гол, люди подскакивали от радости, трясли друг другу руки, они не обнимались, потому что в то время не было дезодорантов. Но никто не поднимал голову вверх и не восхвалял Господа. Но сегодня почти все или большинство, когда сбивают гол и намачив по крикету... Мы говорили об этом уже много раз. Планета круглая, и она вращается, поэтому вы и понятия не имеете, где находится верх. Это оттуда посылается очередной гол? Нет. Вы просто пытаетесь повысить свою уверенность. Так что, по сути, вы усиливаете уверенность, вера создает уверенность. Уверенность не даст вам ясности. Уверенность позволит вам подходить к жизни с некой упертостью. Вы можете протаранить себе дорогу в жизни. Иногда это работает, к сожалению. Но природа преданности не в этом. Просто посмотрите, как стоит преданный. Никакой уверенности. Он всегда такой. Но верующие потому что верит в какую-то чушь, которую сами придумали, преданный, ничего не придумывает. Он просто сделал себя мягче, настолько, что жизнь происходит таким образом, который недоступен логике. Это разумность, которая выходит за рамки вашей логики. Любой человек, который применяет свой интеллект существенным образом, если вы применяете свой интеллект, вы очень быстро ощутите, где находятся его пределы. Большинство людей не задействовали его в достаточной мере, поэтому им кажется, что у них грязная маленькая логика. Нужно опубликовать это стихотворение. Мне оно начинает нравиться. Это грязная маленькая логика, безграничная. Так что с этой грязной маленькой логикой, где бы вы ни жили, вам это не нравится. Дом не очень, люди, с которыми вы живете, делают вас несчастными. Поэтому с такой грязной маленькой логикой вы создали лучшее место там, наверху. Преданный не создает ничего там, наверху. Ему все равно, отправится он вверх или вниз. Все, что он знает, — это то, что его сердце переполнено сладостью его собственного существования. Да, он может использовать инструмент, он может использовать что-то для вдохновения, но он ничего не выдумывает. Так что это принципиальная разница между верой и преданностью. Это все равно, что ноги предназначены для ходьбы, а руки для того, чтобы ими что-то делать. Но если вы очень хорошо натренируете свои руки, сделаете их очень сильными, то сможете ходить на руках. Есть люди с ограниченными возможностями, которые потеряли руки, но они пишут невероятные картины ногами. Некоторые так делают, это фантастика. Но предназначены ли ваши ноги для живописи? Сконструированы ли руки для ходьбы? Нет. Точно так же ваш интеллект предназначен для анализа, чтобы логически смотреть на вещи и разбираться в некоторых аспектах, чтобы выжить. Ваши эмоции не способны расшифровать что-то, они только могут обнять что-то. Если вы хотите познать сладость жизни, ваши эмоции должны идти свободным потоком. Если вы хотите понять несколько вещей, Ваш интеллект должен функционировать. Но теперь вы используете свой интеллект как эмоции. А эмоции... Эмоции, знакомые большинству людей, это только стресс, беспокойство, обида, гнев. Очень редко. И только в Facebook. Они испытывают некоторую любовь. Потому что это самое безопасное место. Это самое безопасное место для любовного романа потому что вам никогда не придется встречаться с этими людьми. Так что давайте поймем, что интеллект не предназначен для того, чтобы придумывать что-то нелогичное. Он предназначен для того, чтобы расшифровывать жизнь, такой, какая она есть ее физическую природу, из чего она состоит, чтобы вы могли эффективно функционировать. Эмоции для этого не предназначены. Эмоции предназначены, чтобы вы могли испытывать жизнь. Если вы будете использовать все наоборот, будете ходить на руках и работать ногами, всего наилучшего. Это все равно, что как-то раз. Шанкаран Пилай гулял по морскому мосту Бандра-Ворли в Мумбаи. Это было уже после изоляции. Первыми, кто выйдет после снятия изоляции, будут преступники, карманники, потому что их промысел очень пострадал за время карантина. Шанкаран Пилай тоже решил немного прогуляться. Внезапно к нему подскочил бандит, приставил к его голове самодельный пистолет и сказал, Если ты сейчас же не дашь мне все свои деньги, я вышибу тебе мозги. Шанкаран Пилай сказал, В Мумбаи можно прожить и без мозгов, но без денег здесь не проживешь. Можешь угрожать сколько угодно. Деньги я не отдам. Мозги нужны. Интеллект нужен для чего-то. Другие вещи нужны для другого. Йога-йога-йоги сварая. Бута-бхута-бхуте свая. Гале Шврале, Сева